всем привет, сами шалипли, и ты хочешь поиграть в фнаф 9 на андроид, тогда тебе тут помогут, ведь один замечательный человек, который создал фан-канал 11 февраля 2019 года, тебе в этом помог, создал версию фнаф 9 на Android, и ты сможешь со своего телефона поиграть в нее. Я расскажу, Я попробую, Я этого человека. В канале различные игры, ну точнее популярные игры, как он сказал. Нет, я создатель из Украины, я создаю партнер в популярных играх в игре Android. Ты сможешь найти на его сайт ссылка на него канала в описании, а его на канал на Аня Раун в Facebook. Я уже играю в интернете, который у нас Мне нравится в нем графика. Две версии он много интересного как можно понять, что когда как-то создаст в нафте вид на Адробию. а также человек, который из Украины, он, собственно, тоже, как и мы все русских, он даже говорит на русском. А также я узнал вам по ссылке помню на то, что его зовут Владимир. И могу сказать, Владимир хорошая работа И когда ты являешься в и я обязательно поиграю в новую пиарси Так что можно ждать уже такие версии Так что Саша, его поудобнее Потому что это Взрывашки башки. Это, это, это просто Это просто боба Вы только посмотрите на эти текстуры На эту проработанную игру. Я в шоке Когда я увидел первый фнк 9 Я обалдил и узнал кто создал фнк 9 9 я просто очень шокирован. А, это, это взрыв мозга. Это взрыв мега. мега взрыв мозга. Как такое мог произойти? Я этого не ожидал. Я в шоке. Я в полном шоке. Я при вас могу сейчас созвать. Я ставлю. Я ставлю создателями этой игры. Создателями этой игры. Это же невозможно было принести привести. девять И еще в таких текстурах, которые могут на ваш телефон и не лагать даже на самом слабом моменте. Там есть настройка низкой графики. Ну, собственно, ничего не меняется, но посмотрите на это. Это, это гениально, это шедевр. И если у тебя нету телефона, если у тебя нет устройства, например, компьютера, ноутбука или не имеют, не имеет возможности по другим таким проблемам, то сразу же скачь эту игру. Мы можем прямо сейчас начать в не играть. И это очень круто. А с вами был Шади Буй. Вот. Надеюсь, вам понравилось это видео. Всем пока. Увидимся во фно. На Андроид. И в новом видео. А если хочешь больше знать о ну, выхождении всяких игр на Android, то сажай подписывайся, нажмите колокольчик на уведомления все старые. И ставь лайк, пиши свои мнения в комментариях. А я с нетерпением увидимся. Все скоро.